Теперь том, как правильно анализировать звук. Неважно, где он звучит. Не совсем ясно в вашей голове или определенно ясно, но в колонках у кого-то уже в треке. Дело здесь по большей части в правильной способности охарактеризовать базовый изначальный тембр. И также понимать, какими путями можно будет реализовать тот или иной характер или ту или иную форму звука. Или это делается модуляциями, или обработкой эффектами, или же и тем и другим в комбинации. Или же комбинацией каких-то других голосовых функций. То бишь, это комбинация тембров, комбинация октавности, комбинация каких-то голосовых настроек, унисон, возможно, в разной степени detune, в разном наличии голосов, других фильтраций, статичных или же по форме модуляции. Это нужно будет понимать, и это мы освоим очень-очень детально. Теперь пришло время раскрыть самый большой миф звукореализации. Никто не может сразу знать, как в точности реализовать каждый звук. Можно знать как сразу же реализовать самые простые по форме и характеру звуки. Но звук его методы достижения в различных формах и характерах так варьируются, что точно не может знать метод реализации никто. Всем приходится немного повозиться, прежде чем он получится. Но никто не говорит, что это нереально. Реально все. Просто нужно знать как можно больше коротких ходов, хитростей и также знать больше способов реализации одного и того же в синтезаторе. К примеру, мы уже примерно наткнулись на этом. Сколько может быть... Вариантов у простого электробасса для любого жанра идем с приставкой электро или хаос. если мы еще ко всему этому будем менять формы волн, плюс добавим каких-то эффектов. важные этапы в распознании и анализе звука помимо вот этого всего что мы прошли здесь на практичном примере важно понимать какая у звука основная звуковая волна э, или комбинация их Тут нужно понимать как мы прошли какие могут получаться комбинации и распознать э, как правило часто приходится между пилой И квадратоидой Синусоиду, как правило, узнать легко. Все остальные волны, как правило, образуются от этих вот основополагающих звуковых волн. Нойз — это отдельный случай. Как правило, его или примешивают в небольшом количестве, или же сам по себе он... Присутствует как эффект, и распознать его и отличить от других, я думаю, не выявит трудностей. Второй момент — это высота звука и деталей партии инструмента. Как я уже показал, например, на этом простом примере. Вот такая вот волшебная комбинация. Минус одной октавы, плюс одной октавы на следующем осцилляторе. Дает заметное отличие от вот этого характера. Комбинация октавностей. Все очень просто. Здесь нужно это понимать и замечать в инструменте, если это имеется. И также само по себе, даже если есть одна звуковая волна, нужно понять на какой октаве и на каком регистре этот инструмент существует. Сам по себе он высокий звук или же низкий, очень низкий звук. Это тоже нужно замечать. Третий момент это форма звука, которая, как напомню, может быть реализовано с помощью модуляции амплитуды или с помощью модуляции параметра фильтра. Главного параметра фильтра это частота среза. Форма звука может быть разной. Это может быть браз инструмент. Это может быть плаг инструмент. Это может быть просто лид, статичный лид-инструмент, который не особо-то как-то модулируется, кроме как существует вот в такой вот простой модуляции амплитуды с, как правило, длительным затуханием или хоть каким-то затуханием. Это может быть короткий лид. Это может быть длительный лид. Это может быть плавный ПЭД. Также фильтрация может даже миновать, модуляция по фильтрации может даже миновать всю эту форму и задавать свои законы. конце концов это может быть по форме и характеру вообще какой-то драм элемент Также из подвидов бас это может быть короткий бас. По форме амплитуды или же по форме фильтрации. Это может быть статичный длительный бас. Это может быть плавно восходящий бас. или даже арпеджио из любого звука, пройденного, либо секвенция. Что можно заменить, конечно, прописанной партией, но все же ничто не может нам помешать, и мы можем реализовать все, что угодно в этом синтезаторе, даже в последовательности. Далее главная выдающаяся характеристика звука. Возможно, его необычная форма, его характер звука особенный. Если там шум, звук острый, либо, возможно, скользящий. По переходам нот или портамента звук зациклен в каком-то повтор в какой-то повторяющейся форме. Раздражен ли он и звучит с определенным драйвом или дисторшеном. Важно заметить все детали и понять, какая характеристика и главная черта у этого звука. Искаженный ли это звук кардинально, так как самое большое влияние на тембр может оказать дисторшн. И иногда даже не важно понимать, какая была звуковая волна изначально. Порой и с с ней можно сотворить такое, что ее мама родная не узнает. Далее отдельные случаи со звуковыми эффектами. Они могут быть какие угодно. Более того, вы с места можете придумывать их и накручивать самыми извращенными способами. Самые интересные и необычные мы разберем в этом курсе. Также отдельный момент, не стоит пытаться детально накрутить живые инструменты, человеческий голос. Это прокатывает немного похожим образом с несложными инструментами, например, флейтами и некоторых свистков, но в остальном это реально практически невозможно. На Сайленд сделать схожим образом живые инструменты. Живые инструменты это вопрос отдельный, который я советую решать сэмплированными аналогами. Вот, например, сэмплера Контакт и всевозможных его библиотек которых существует на сегодняшний день огромное-огромное множество в нескольких вариациях представленных инструментов. Итак, это будет первый уровень звукореализации самых простых типов звуков электронной музыки. Много чего из современного саунд-дизайна электронной танцевальной музыки можно делать и реализовывать без секций модуляций, которые некоторым начинающим кажется чуть более сложной, чем все остальное в любом синтезаторе. Вот именно на таких звуках и советовал бы я начинать учиться и разминаться. Но не стоит на них зависать, так как звуку можно дать куда больше с помощью именно модуляции отдельных параметров синтезаторов. Можно запросто сделать несколько типов основных инструментов в электронной музыке с помощью только секции осцилляторов, пары простых эффектов, подсластителей и фильтра. И тот будет нужен минимально и не везде. Это типы, например, лид тембры, бас тембры, пед тембры. По пути мы будем сейчас детально и близко рассматривать внутренние функции всех секций если они кому-то непонятны, но параллельно все-таки реализовывать необходимый звук. Дело все может даже оказаться не в самом тембре, а просто в обработке уже по умолчанию выставленного тембра и эффектах. Как это, например, случай с басом по типу Benny Benessa Bass, который хоть и ушел из мода танцевальной музыки, но все же является отличным примером применения самого простого звука, пелообразной звуковой волны, которую толком и накручивать и не нужно, она уже стоит по умолчанию, Просто дело все в том, что она еще очень низкая, достаточно низкая по регистру. И у нее есть пара эффектов в обработке, которые делают ее очень характерной. Это, во-первых, усиление дисторшеном. Совершенно небольшое усиление. Эквалайзер, подчеркивающий, ну, как это заметно по этому басовому тембру, его само по себе басистость. И некоторые средние частоты, чтобы сделать этот бас более сладким. Ну конечно же, самое-самое-самое основное и заметное на первый взгляд, это реверб. И я бы советовал даже начинать именно со включения этого реверб. То есть мы бы даже могли бы не включать все эти эффекты. И с реверб этот бас был бы уже более узнаваемый. Тут достаточное наличие реверб. Теперь все остальное. И очень заметно в его партии именно... По партии это и заметно в этом BNC bass. То, что есть легато, переходы между нотами. Это можно сделать с помощью простой портамент ручки. Потому что, я думаю, всегда и постоянно это портамента заметно между каждой нотой. Чтобы сделать реверб менее ярким, просто увеличиваем демпинг. Достаточно просто, я думаю, и всего лишь мы добились всего этого с помощью простых эффектов. Никаких модуляций, никакого фильтра и по умолчанию звуковая волна. Вот и все. Просто в реализации. И многие, э, многие ведущие инструменты у мировых хитов достигнуты именно простыми движениями, несколькими движениями. Но вся гениальность, как правило, и есть в простоте. Но случай, конечно же, это не всегда и не везде. Также просто в реализации, например, самый обычный саб -bass, bass, который крутить также э, не нужно там много и уметь. саб как правило, звучит на одной-двух гармониках, первичных гармониках. То есть это синусоида, простая синусоида, но просто очень низкая. иногда усиленные небольшими искажениями, чтобы дать ей сверху пару дополнительных гармоник, так как синусоида, помним, это всего лишь одна гармоника. Мы даем ей пару дополнительных гармоник, чтобы она казалась чуть более насыщенной. Вот как просто этого добиться. Кстати, можно выбрать все 8 голосов для того, чтобы она оказалась громче. Silent это так работает. Итак, есть несколько способов реализации дополнительных гармоник из других волн. Вот каков может быть спектр путей достижения одного эффекта. Это может быть сделано из других звуковых волн, более полных. Например, пилообразная звуковая волна, фильтрированная. Просто мы здесь используем фильтр в режиме low и фильтрируем как можно ниже. До появления вот этого баса. В отличие от синусоиды, где мы слышим одну гармонику, но ну, очень заметную. Здесь мы слышим несколько гармоник все-таки после нее. Можем подчеркнуть область среза резонансом. Здесь это очень будет полезно. Мы практически акцентируем все те гармоники, что завершают этот срез. Также этого можно добиться и без а вмешательства посторонних звуковых волн с помощью синусоиды, но обогащение небольшим дисторшеном. Мы слышим, как появляются дополнительные гармоники. Но это больше похоже уже становится на звуковую волну пульс. Так работает дисторшен. Он делает из любой волны пульс. В увеличенном, что и есть по сути дисторшен, в увеличенном виде синусоида, в амплитудно увеличенном виде, получится ровная квадратоида. И квадратоида получится практически из любого тембра. Главное небольшое примешивание здесь. Плюс мы усиливаем, конечно же, основную гармонику. Вот таков может быть спектр путей достижения одного эффекта, Немного разных характеров, но вот это нужно знать. И чем больше путей, тем больше у вас будет свободы и опыта. Замечаем, что здесь есть заметные щелчки. И это всегда исправляет вот такое простое повышение значения релиз В отжатии щелчок пропал. И в атаке тоже щелчок можно убрать с помощью на одно деление повышенной атаки. Одно или два деления. Этого будет достаточно для мягкости, для мягкости этого саббаса. И усилить его всегда можно с помощью эффектов. Или добавить чего угодно с помощью э, всего набора здесь в панели эффектов. Всегда для простых звуков самое большое количество вариаций тембров, причем почти бесконечной вариации в смысле характеров, может дать комбинация настроек простых волн, плюс их фазы, как мы и прошли это в одном из предыдущих видео, плюс их высоты. плюс их высоты, пока без приумножения даже их голосов в унисоне. Нужно иметь в виду, что регулировать их уровень громкости каждой волны мы также свободны и это дает конечно же результат. Ретригинг, например, чтобы получать каждый раз новую фазу, даже при... без примешивания самого унисона. Это очень хорошее действие, чтобы получать интересный звук каждый раз. И фаза здесь уже, в принципе, не нужна, как выкрученное значение. Более насыщенным и мягким он может стать, напомню, с белым шумом. Но совершенно ми минимальное наличие. И даже вот такой вот незавырядный бас и простой электробас может сделать очень особенным та же, та же функция, популярная функция, напоминаю сегодня, портаменту. Она может даже существов существовать, кстати, портаменту или гату в одном. В одно время. То есть отжимая, пересекая ноты между собой, мы получаем плавное звучание. И также с паузой, переключая ноты, мы получаем плавные переходы. Если опять же это нужно. Delay функция, кстати, будет не лишний. вкусная специя к такому уже интересному тембру. Немного изменив его и дав ему, например, форму. Мы можем получить вот такой нарастающий тембр. Далее здесь, я думаю, лишний. Немного реверб. И подчеркивающий эквализации для бас тембра сделает свое дело в приукрашении. Также можно смягчить все это простым фильтром Lopez. Для белого шума мы, конечно же, копируем эту форму. И тот же Lopez фильтр. И мы получаем вот такой вот отличный, полноценный, казалось бы, бас. апартамента здесь не особо нужно, поэтому мы это можем выключить. И мы даем такому звуку первичную форму. У него уже на слух уже действительно воспринимается хоть какая-то форма. И вот, кстати, интересный эффект, получаемый на уровне еще осцилляторов. Какой интересный эффект мы можем получить, в, работая с бас-тембрами. Выбрав, например, здесь простую пилообразную звуковую волну, два голоса, обязательно выключить детю на достаточно большое значение, можно даже зашкалить за 50%, обязательно убрать width, то есть ширину распределения голосов по стереобазе, чтобы фазы двух голосов пилообразной звуковой волны пересекались и убивали некоторые гармоники аннулируя, давая при этом вот такой вот фейз эффект. На разных нотах, на разных величинах, давая разные колебания. Разные волны дадут, конечно же, разный характер. Добавив всему этому дисторшн, мы получим очень интересный тип звучания. Например, в режиме клип. Тип звучания называется риз-бэйс и используется как лид-инструмент или бас-инструмент в жанре драм н -бейс». Это можно приукрасить и добавить специи с помощью эквалайзера. Добавить басовости этому тембру. И более жирного наличия. Реверб, конечно же. И плотности с помощью эквалайзера. Кажется, что жирный бас, но это на самом деле не является жирностью, еще не является жирностью, просто такой специфичный эффект для достижения вот этих фазовых конфликтов. Больше ни для чего. Но бас, конечно же, может быть и жирным. Кто об этом даже и не спорит. Можно выбрать простую звуковую, пилообразную звуковую волну, из него сделать суперпилу, дейтюн на достаточно жирное значение. Здесь также выбрать пульс, и никто не мешает, Никто не запрещает сделать пульс жирным и прибавить ему дейтен. Убираем ретригеры, чтобы получать не атаку, не острую атаку и фейз эффект, а действительно жирное звучание. Конечно же октавность стоит немного понизить, так как это мы определились басовый тембр. И разные октавности дают более богатое звучание. мягчим все это фильтром, пусть более плавным фильтром. И в этом случае стоит знать, что разницу между слоуп 12 и 24. Все это, конечно же, децибелы и срез, острота среза в децибелах. 12 децибел за октаву, конечно же, более более покатистый срез фильтра. Простым образом можно показать это на простом эквалайзере, к примеру, здесь. Срез фильтра здесь будет производиться, конечно же. Более резким образом, например, в режиме low-pass, 2 дБ за октаву, вот так выглядит 2 дБ за октаву, так выглядит 4 дБ за октаву, джентл функция, более резкий срез. 12 и 24 отличаются этим же, острота и добротность среза, 12 более гладкий срез, 24 более резкий срез. То есть мы видим здесь более заметные высокие гармоники, они срезаются не так резко. Это добавляет мягкости сейчас. Для формы можно сделать вот такое вот длительное затухание. С помощью эквалайзера, конечно же, и всех специй мы подчеркиваем. Еще подчеркиваем басовое наличие у этого тембра. для объема совершенно небольшой реверб. Это может быть и более короткий басовый тембр, почему нет, более жирный и более короткий по форме. этот раз попробуем примешать опять же шум, чтобы сделать его более мягким. И повторим, конечно же, форму на вторую часть B, чтобы это казался, звук казался, конечно же, цельным. Итак, для таких вот быстрых а, и резких тембров, конечно же, свойственна а, другая обработка. И delay здесь будет кстати, так как это не постоянный тембр, он отрывистый. Следовательно, такое эхо через время будет очень кстати. Да, и, конечно же, активируем белый шум одним хотя бы одним голосом, чтобы он был заметен. Что касается вот этих настроек реверб и Delay, все очень просто. Пробежимся по этим настройкам, чтобы вопросов было меньше. А здесь есть отдельная регулировка времени отражений. Вот этих эхо через время. И время здесь делится, конечно же, в долях. Очень быстрое отражение. Это 16, они практически незаметные. И очень быстрые. 1,32 на третьей доли Это также все быстро и будет минимально заметно. 1,16 третьей доли. уже становятся заметными на более высоких. Менее частое отражения и 1,16 доля уже достаточно заметны и очень быстрое отражение. Все это можно делать по-разному. Время отражения я имею в виду для левого и правого канала. И так получаются очень интересные эффекты в ритмике этих отражений. Существует в Delay в отражениях дилей-фильтрация. Мы можем срезать это эти отражения со стороны низких частот и со стороны высоких, оставив ограниченный спектр и, так скажем, бенд-пэс-фильтрацию. Отсластив, так скажем, вот эти эффекты. И все остальные нижние, также все очень просто. Это размазка всех отражений delay по их форме. То есть они будут... Более гладкими. Здесь они более острые. Размазанные. Все очень просто. Спред это разделение этих, этих отражений между собой по времени. То есть время между ними будет чуть больше. И как бы это отхождение от прямых долей и небольшое синкопирование в отражениях. Фидбэк это, это наличие этих отражений. Амплитудное наличие, то есть, если прибавить фидбэк, то они могут быть достаточно длительными и практически бесконечными. Width – это просто расширение их, этих отражений, именно отражений по стереобазе. Dry-Width – это наличие этого эффекта. Как и во всех других эффектах, можно промешать его наличие от 0 до 50%, фактически до 100%. И далее это идет уже уменьшение сухого сигнала, то есть самого по себе выхода из синтезатора, но преувеличение обработанного только лишь делей эффекта. То есть в конце мы получим никакого сухого сигнала, но только отражение делей. То есть нажатия здесь самого по себе сухого сигнала нет, в отличие от Только отражение. Вот как работает эта ручка DryWet. И пинг понг режим это конечно же отражение из левого в правого уха. Я бы советовал всегда его оставлять включенным, так как это очень интересный эффект для delay функции. Reverb все очень так же просто. Это отражение через время как бы имитация пространства. Самые важные ручки – это size и наличие этого эффекта. Size – это как бы имитация размера пространства от небольшого помещения. И это влияет на характер реверб И его длительность. Damp – это фильтрация этого отражения по частотам. Если мы оставляем демп нетронутым, то фильтрации никакой не будет у этого отражения. При прибавлении будет происходить фильтрация через время со стороны высоких. То есть… Все больше и больше будут срезаться, срезаться высокие частоты. И мы видим, как реверб понижается и фильтрируется как бы по low-pass фильтру. Здесь мы видим, остаются только более низкие частоты от отражений. Это называется все... все так же переводится заглушка. Как бы заглушка и приглушка этого эффекта. Если реверб поэтому слишком яркий, можно воспользоваться этой полезной ручкой. Predally – это отложение вот этого отражения через время. То есть при нажатии мы не сразу получим эффект реверб, а получим его через какое-то время. Здесь это в миллисекундах. Здесь это все очень просто. И как мы видим, при комбинации вот таких вот э, звуковых волн мы получаем фактически лейринг, что есть наслоение э, каждого тембра друг на друга. И также мы можем производить лейеринг внутри синтезатора. Например, э, выбрав для саб-баса, э, саб составляющей у нашего баса, простую треугольную звуковую волну здесь, и понизив ее до минус второй октавы, что достаточно басово будет звучать. И как бы звучит саббас с множеством дополнительных гармоник в обогащении. Здесь мы можем просто срезать это это множество лоупа с фильтром и также усилить вот это наличие драйвом у этого фильтра, и что такое ручка драйв у фильтра? В silent а реализация аналоговой фильтрации и обогащение сигнала нечетными теплыми гармониками, в чем реализуется в принципе аналоговость в теплоте. Сигнал конечно же усиливается, но с помощью определенного спектра гармоник, поэтому вот эта функция очень полезна если использовать ее с умом и в небольшом количестве. Слышим прощелкивание, поэтому старый трюк дающий мягкость в модуляции амплитуды. Умножим на 8 и убавим это до достаточно низкого уровня, чтобы не было никаких зашкальваний. И вторым слоем пустим, к примеру, комбинацию каких-то звуковых волн. Пусть это будет в первом случае как раз пилообразная звуковая волна. Пусть будет без даже ретриггера в минус первой октаве. Получается вот такой звук. Уменьшим ее наличие. Ну а здесь выберем квадратоиды и подберем для нее подходящую октавность. Даже минус 2 уже здорово. И ретриггер я бы здесь не убирал. И теперь подсластим все это характерными для баса настройками в эквалайзере. Это увеличение самой по себе басовой частоты. В регионе, например, 100-200 Гц. Это может быть что угодно. И подсластим немного середину. Это 1500 Гц. Выберем здесь. Опять же, нужно знать настройки эквалайзера. Все здесь просто. Здесь мы выбираем частоту, которую и увеличиваем вот этой ручкой, например, выбрав частоту 150 и усилив ее, естественно, мы создаем пик на эквалайзере. И выбрав частоту во второй полосе, это от средних до высоких частот, например, 1500 герц, и увеличиваем вот на такое количество децибел. Мы создаем второй пик. И уже звук, конечно же, приятнее. стоит копировать, чтобы получить более целостное звучание единого тембра. И сейчас вот это все были только бас-тембры, бас-типы, причем очень простые, без участия каких-либо модуляций или сложностей, пусть даже самыми простыми э, параметрами фильтра, не говоря уже о сложных модуляциях, это все было реализовано с помощью секции осцилляторов, их первичной формы и фильтра, и то иногда. И, конечно же, при украшении эффектами, что я считаю всегда влияет огромную-огромную роль. И я бы советовал, и на следующем примере мы убедимся, я бы советовал всегда первым делом приукрашивать сразу же имеющийся тембр по началу, по дефолту, сразу же эффектами, которые вы хотите реализовать. Это или реверб или delay, если это понятно, какой тип синтезатора будет какой тип тембра будет, бас это или лид, то мы сразу же, сразу же эквалайзером а, подчеркиваем его сильные стороны. И на очереди сейчас лид тембры и их простая реализация с помощью секции осцилляторов, первичной формы, а, иногда фильтрации и, конечно же, эффектов. И когда мы говорим о типе инструментов, например, лид, я бы сразу советовал определяться с регистром и с Манерой исполнения в аранжировке. Например, бас будет, как правило, играть на одной ноте на низком регистре, поэтому мы сразу же понижали октавностью их осцилляторы. Если мы говорим о лид, то это средний и высокочастотный спектр, поэтому лид, как правило, будет не особо понижаться, но будет повышаться в октавностях на осцилляторах. И когда мы говорим о лид, если это, например, жирные лид тембры или какие-то многослойные лид тембры, то мы, как правило, играем лид-партии или аккордовой партии, конечно же, аккордами, следовательно, многоголосием. И когда я говорю про аккорды, то я имею в виду вот такие созвучия из более чем, из трех или более нот. И когда мы используем созвучие, то здесь стоит обращать внимание вот на эту верхнюю полосу и особенно вот на эту ячейку полифонии. Мы должны убедиться, что здесь стоит достаточное количество голосов. Я бы советовал ставить полностью 16 это максимальное количество голосов в синтезаторе Silent. И это максимальное количество зажатых нот и воспроизводимых а, нот за одно нажатие. Если бы стояло три, то четвертую ноту мы бы уже не нажали. Вот таким вот образом стоит следить за этим моментом. 3 стояло здесь по умолчанию для того, чтобы уменьшить нагрузку на центральный процессор. Но так как Silent сам по себе не ест много ресурсов центрального процессора, то я бы советовал ставить C16 и не париться, что компьютер будет виснуть или ваш секвенсор затормозит. Этого не случится. Ставьте C16 по умолчанию и сохраняйте этот пресет, точнее плагин в базе данных вашего секвенсора вот в таком вот виде. Вот такой командой. Итак, говоря о лид-тембрах, существует много типов лид-тембров. Если это аккордовые лид-партии, то это, как правило, супер-пилы. Это, это аккордовое исполнение самых различных тембров лид синтезаторов. Также это могут быть тонкие лид-тембры, исполненные в соло- или моно-режиме. А даже в легато, иногда в легато-режиме. Это исполняется, конечно же, с помощью только лишь одной зажатой ноты за время. Также отличаются лиды по форме, это могут быть короткие стреляющие лиды, это могут быть плавные по атаке брасовые лиды, это могут быть просто мягкие атаки лиды. Это может быть даже простая синусоида с эффектом реверб, с достаточным эффектом реверб, и уже получится отличный лид-инструмент. нужно знать, чего мы хотим от этого инструмента. Итак, уйдем от этих базовых вещей. Я думаю, это просто. И начнем, я, я думаю, с самых интересных лид тембров. И самых простых, но интересных лид тембров это жирные пилы. И, как правило, самый, самый удачный лид это в любом жанре. Это жирная пила, причем в разных октавностях, как правило. Сейчас я выбрал на первом осцилляторе. А пилообразную звуковую волну выкрутим d на достаточно заметное значение. И во втором осцилляторе части А я выбрал тоже суперпилу, но плюс одну октаву. Выкрутим здесь d на большее значение. И комбинация, вот такая комбинация D-Tune, разной степени d уже даст отличную суперпилу. Внимание! Как раз суперпилы могут отличаться между собой. И отличаются они немногим. Как правило, тембрами, октавностью и степенью d на разных осцилляторах. В разных октавах степень дайтюна разная, поэтому оттенок разный. Опять же, все зависит от аранжировки а, этого лид-инструмента. Сейчас я исполняю все в таком виде, в аккордах такого вида где я использую э, тонику аккорда и его квинту вот в таком вот виде и терцию октавной, октавой выше. И если бы это было все вот таким образом на простых аккордах, это было бы уже не так вкусно. И форма у этого лид тоже. Может быть, и как правило очень хорошо, лид звучит, такой лид суперпилы звучит с а, более длительным релизом. <музыка> Это может быть, суперпила может быть а, комбинированный, конечно же, с прямоугольной звуковой волной. И все может быть еще лучше. <музыка> Мы можем комбинировать сколько угодно осцилляторов, пусть до максимума, в нашем синтезаторе. И вот здесь, например, я не убрал этот триггинг, и чувствуется атака вот в этом слое, в этом B-осцилляторе. И это дает уже само по себе атаку. Вот как добиться иногда остроты звучания в лид. Достаточно добавить новый осциллятор а с детюн, с достаточно большим количеством голосов, как бы получая почти жирную пилу, но без ретригера, с включенным ретригером, то есть старт фазы с одинаковой позиции выставленной здесь, 0, мы получаем острую атаку. Жирных лид может быть сколько угодно, все зависит от э, звуковых волн, октавности, детюна, степени детюна и также иногда э, фильтрации, потому что фильтрация тоже, статичная фильтрация тоже влияет. Форма звука также может быть разная, это может быть и плавные литтембры по атаке плавные. Если нужна мягкость тембри, поэтому этот триггинг здесь уже, как правило, не нужен. Это могут быть брасовые тембри, где увеличена атака. Но напомню, брасовый характер лучше проявляется в модуляции фильтра, частоты среза у фильтра Лоупес. Поэтому это, как правило, мы реализовываем через другое. Это могут быть также короткие выстреливающие элит. Так иногда очень даже применяются. И добавим, например, шум. Почему нет? Примешивая шум к супер -пилам. Ну, например, выберем предыдущую форму полного, полного лид. И длительного лид тембра. Примешивание, примешивая шум таким жирным пилом, мы заполняем их спектр и делаем, делаем их громче и плотнее. Сам по себе дейтюн э, и унисон дают уже, уже как бы заметный шум. Мы слышим, мы слышим этот шум на подсознательном уровне из-за того, что гармоники и голоса размазываются по дейтюн. Но примешивание шума ⁇ это все акцентирование вот этого заполнения спектра, более плотного спектра. Помню, это все жирные пилы. И все, конечно же, предусматривается с эффектами. Здесь я сразу активировал реверб, и дилей может быть у этого эффекта. Это очень полезно. Эквалайзером, как правило, я акцентирую его э, частотную привязку. Это средние плюс высокие частоты. И, как правило, лучше убавить бас-частоты с 200-300 Гц и ниже. И акцентировать, например, середину или какую-то другую частоту. Это можно выбрать с помощью вот этой ручки Frequency. Таким образом мы помогаем определить тембр. Здесь я убавлю шум, так как он становится более явным. Вот таким образом мы уже э, дорабатываем тембр до его более качественного на выходе звучания. Все это делается, не поверите, но с помощью вот таких простых эффектов. Советую всегда играться с уровнями А и Б. Никто и даже мы не знаем, что получится в результате тех или, или иных манипуляций с этими ручками, потому что это уровень, напомню, примешивания разных частей А и Б. Возможно, какой-то будет более удачный для ваших целей. Мимо жирных тембров. Существуют вот такие очень популярные тембры, которые, по сути, воспроизводятся это на одной ноте за время. Это я называю тонкие легато или соло лид. Вот как они реализуются. Для стато... Достаточно просто применить сейчас пилу здесь. Например, умножив на 8, чтобы всего лишь сделать ее громче. Раздражить немного ее дисторшеном. И включив легато функцию здесь. Обязательно реверб. И все уже готово. Вот как это достигается. И опять же, здесь мы просто накрутив все вот это эффектами, добавив легатовую функцию с достаточно длительным скольжением, мы просто меняем теперь. Первичную форму. Напомню, из всего практически с помощью дисторшена мы получать будем на выходе пульс. Или близкую к ней по типу звучания. Вот так мы регулируем характер. Все очень просто. Комбинации дадут более интересные звуки. Очень многое дает здесь Distortion. И разные типы Distortion в, в этих типах лид-инструмента это также очень влиятельный фактор. Все это типы обогащения, типы искажения сигнала. Напомню, Distortion это намеренное искажение сигнала, его увеличение амплитуды, как следствие появляются новые гармоники из-за раздраженности, из-за намеренного перегруза сигнала. И разные типы дают разные характеры этих искажений. Foldback, например, намного холоднее. И Deadmaid и Beat Crush дадут более экстремальные искажения, и это на самом деле очень экспериментальные типы искажения. И степень Amount степень искажения дают, кстати, очень многое. Это в Decimate. В других это просто степень искажения. наличие это ужасное наличие можно в принципе регулировать вот этой ручкой drive вот это степень наличия вот этого уровня искажения <музыка> поэтому мы можем усмирить немного вот эти вот раздраженные э, гармоники <музыка> Дисторшн здесь дает многое. И как раз это очень хороший способ экспериментировать с разными, с разными комбинациями голосов, с разными комбинациями звуковых волн или просто с какими-то отдельными звуковыми волнами. типов тембра тоже может быть очень много. опять же напоминаю про уровни регулирования, уровни контроля. это октавность, это конечно же звуковые формы, их уровни, фаза. и очень много здесь дает дисторшн плюс эффекты. как бы это макияж, а вот это уже основополагающее и задающий характер, задающий характер уровень и задающий характер этап контроля звука. Наряду с легато функций Отсюда следует то, что мы можем комбинировать эти вещи. Мы можем комбинировать вот это вот тонкое звучание вместе с жирным звучанием. И дисторшен здесь, конечно же, все испортит, если мы будем использовать э, суперпилу, потому что суперпила в искаженном виде очень плохо звучит. Но это мы просто можем заменить вот таким вот способом. Но и без дисторшна иногда это все отлично смотрится. С комбинацией вместе с суперпилами это будет очень Классно сидеть. Проверим. Конечно же, легату здесь уже не нужно будет. Поэтому вот что мы делаем. Тот самый прием с суперпилами на, на нулевой эктове, на плюс первый. Достаточно степень детюн, Убираем ретриггеры. И смотрим, что у нас получилось. А здесь мы регулируем уже уровень А и Б. Б это суперпилы. А это соло лид. Без детюн, без особовой, особой жирности. Тонкий лид. Мы можем, конечно же, регулировать и форму. Фильтрация также может помочь смягчить эту суперпилу, например. Также можем найти хороший диапазон с помощью bandpass для вот этого соло лид комбинировать все что угодно с чем угодно. опять же тот же синусоидальный лид просто можно примешать к нашей к нашим суперпилам пилам. Получится такой вот очень современный, но меланхоличный лид-тембр. В эффектах также можно сотворить немного полезностей, например, с помощью корус. Мы можем добавить неопределенности этому лид и раздробленности через время. Вот что происходит, если мы примешиваем, к примеру, корус. степени нестабильности и неопределенности, как характер звука. Очень полезная фишка. И мы поговорим о корус в дальнейшем очень плотно, как э, реализация многих-многих характеров для многих типов тембра, как лид, так и пэт, так и другие э, типы звучания в электронной музыке. Это только часть реализации простых лид тембров с помощью всего лишь уровня осцилляторов и их функционала первичной формы как модуляция амплитуды, иногда фильтра и, конечно же, специй и всех типов эффектов. Я думаю, многие уже сейчас понимают, сколько же можно типов лид-инструментов, э, даже самых простых, накрутить с помощью вс комбинаций всего этого, что мы сейчас прошли. Этого, конечно же, нельзя показать, весь спектр нельзя показать в курсе, потому что это займет ровно бесконечность, но ты уже понимаешь все основные механизмы, все основные движения, которые тебе нужно делать для достижения того или иного звучания комбинация тех или иных движений и манипуляций со всеми этими функциями.